Я летаю в разные края Бани есть везде и мы там будем Веником машу порою я Счастье раздаю хорошим людям Почему? Дружок, да потому Лучше бани нет других лечебников Просто я работаю Просто я работаю волшебником Волшебником Веники возьму и разных трав Баньку затоплю и стол накрою Баня — это чудо, ты, брат, прав Души воспарят у нас с тобою Почему, дружок, да потому Лучше бани, нет других лечебников Просто я работаю Просто я работаю волшебником Волшебником Кто-то киснет в ванной, мокнет в душе Баню костерят и так, и сяк В же не тело лечит душу Почему, дружок, да потому Лучше бани нет других лечебников Просто я работаю Просто я работаю волшебник мне осталось мало в Новый год всем чудо напророчит. Я чуть-чуть попарю, попою И яснее станут ваши очи Почему, дружок, да потому Лучше бани, нет других лечебников Просто я работаю Просто мы работаем волшебникам, Волшебником. волшебникам, волшебникам. Дай пять. Оскар этому господи. Вау. Спасибо. Все, теперь монтаж. Поехали. Просто я работаю, просто, просто я работаю.